Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США, канал, на котором мы с вами говорим о жизни в Америке и не только об этом. И сегодня мы с вами поговорим о погромах в Филадельфии, потому что я здесь живу. И о выборах Трампа. Поехали. Ребят, хочу показать вам дорогу, не потому что хочу показать вам дорогу, а потому что, ну, уже надоели мне видео, где я просто сижу на диване. Я хотела вам сказать по поводу Филадельфии. Да, у нас застрелили очередного чернокожего здесь, и в очередной раз начались так называемые бунты против беспредела полиции. Все эти движения, вы их знаете, БЛМ Black Lives Matter, Антифа и так далее. И в очередной раз мэр Филадельфии сказал, что а, что там Трамп, не его национальная гвардия не нужна, мне вообще никто не нужен, мы тут вот как бы справляемся сами. Но этот вопрос... В Америке существует и всплывает постоянно. И эта проблема в Америке существует и всплывает постоянно, пока эскалация вот этого конфликта, этих бунтов и погромов не переходит на новый уровень, когда уже их просто жестко не подавляет. Но вы знаете, в последнее время все эти погромы взяли моду грабить. Просто грабить магазины, грабить бизнесы, и им плевать на все остальное. У меня такое впечатление, что большое количество вот этих вот протестующих просто ждет. Когда чем такое случится, чтобы как бы пограбить, кроссовочки Nike себе на ножке одеть и айфончик из App Store вытащить. Вот у меня создается такое впечатление. Я вчера на работе разговаривала на эту тему со своими сотрудниками. И вот молодые люди, а я заметила, что в Америке на сторону и этих погромов становятся как раз молодые люди из семей среднего уровня, а может быть даже уровня выше среднего, из семей, которые дали возможность этим молодым людям получить достойное образование. Вот, допустим, у нас в школе весь наш школьный дистрикт – это люди, которые поддерживают демократическую партию. Это демократы, которые руководят этим дистриктом. Поэтому очень много заведений, которые я имею в виду учебных заведений, которые придерживаются вот этого либерализма. Как бы сказал наш любимый Владимир Соловьев, это вот такая либерастня. Мерзкое слово, только такой ведущий мог такое слово э, произнести. Так вот, это вот эти вот либералы, которые ненавидят Трампа, потому что не знаем, почему ненавидим, но просто ненавидим, которые считают, что весь мир можно изменить и сделать заново. И я вот вчера общалась с ними на эту тему, и мне молодой человек сказал, а вот ты посмотри, сзади нашего здания рабочего находятся жилые апартменты, и вот ты знаешь, что 50 лет назад, Черным сюда селиться было нельзя. А ты знаешь, что из-за этого им пришлось ехать в центр Филадельфии. Ну, не в центр самой Филадельфии, потому что там дорого. А в suburbs филадельфийские, в Вестфилу, в Носфилу. И, конечно, там вот такой криминалитет, потому что людям нечем кормить детей и так далее. Но я вам хочу сказать, ребята... Все, кто захотел, да, это было, вы прекрасно знаете, что черных даже не сажали, не пускали, точнее, ездить на общественном транспорте не разрешали им ходить в те же кафе и бары, в которые ходили белые. Да, конечно, все это было. И не просто так все эти бунты периодически вспыхивают. Но на сегодня я вижу столько возможностей для, люб для любой национальности в Америке. Я вижу столько рабочих мест, что если просто ты хочешь работать, ты это сможешь себе позволить сделать, несмотря на то, что ты черный, белый, синий иммигрант или коренной житель. Это не имеет значения. Работ в США на самом деле очень много. Другое дело, как они оплачиваются. Я бы не сказала, что шибко хорошо по сравнению с расходами, которые есть в США. Но в то же время за этот период времени была сделана колоссальная работа. И вы не представляете, какое количество квот на образование существует у чернокожего населения. Вы не представляете, как много эм, preferences есть э, у работодателя для того, чтобы нанять чернокожего сотрудника. О, видите, у нас трампенс, какой вывеска. Говорит... Я помню, что главный аргумент моего сотрудника был, что, ой, ты да посмотри, они там... Ой, в 2013 году вот то же самое происходило здесь в США, и ничего за это время не изменилось. Нет, изменилось. Почему-то наши СМИ замалчивают большое количество поддержки государства для различных меньшинств и различных расовых меньшинств и так далее. Я уже вам говорила про квоты на образование, про предпочтение работодателей... Взять на работу чернокожего сотрудника. Все это здесь есть. И большое, большое количество программ, которые просто тебе позволят выбраться из этих криминальных районов и позволят тебе жить нормально, но также не бывает. Мы же с вами не в сказке родились. Ой, мы дали вам такие же возможности, а тут вы все из криминальных районов вдруг подумайте: о, теперь я вот это могу и это могу и буду так делать. Да нет, конечно, это преобразовывается годами, годами. Развитие общества определенных слоев населения не может случиться ни за десятилетия, ни даже порой за столетия. Для этого нужна такая долгая вековая эволюция, чтобы подтянуть определенных людей на э, уровень, господи, просто сказать, человека цивилизованного. Вот и все. И поэтому это и будет происходить. Раньше все это решалось путем подавления и путем полицейского такой полицейской жесткости. Но поскольку сейчас вот у нас грядут выборы и все здесь намешалось как компот в американском обществе, в американском противодействии по громам проте... протестам, я не люблю, когда говорят противодействие протестам. Нет в Америке противодействие протестам. Но во всяком случае, когда это нормальный протест, без грабежей, убийств поджогов и так далее. Да, вы живете в плохих районах, в криминальных районах, и, конечно, если мы будем говорить о том, что у вас есть возможность, есть ли у вас возможности жить как нормальные люди, да, они у вас есть. Другой вопрос, что вы еще не перешли ту стадию развития, когда вам хотелось бы из этого сумрака выбраться. Потому что все, кто захотел, они выбрались. Все, кто захотел, они живут нормальной э, человеческой жизнью и не занимаются вот этой вот фигней. И сейчас стоит вопрос в том, что можно сделать для того, чтобы эту ситуацию улучшить. Ну, конечно, это, естественно, денежные вложения и образование. А чем еще ты можешь эту ситуацию поменять? Да ничем. Деньгами и образованием. Причем вопрос в том, на какие программы ты эти деньги будешь выделять. А вообще у нас тут такие выдали пулы, как сказать по-русски, предварительные подсчеты голосов, что у Трампа 41%, у Байдена 52%. По-моему, так. Это, я не знаю, до выборов осталось несколько дней. Я не знаю, что поменяется в течение этих нескольких дней. И я очень надеюсь, что Трамп победит. Еще раз хочу сказать, я надеюсь, что Трамп победит не потому, что он мне шибко нравится, а потому, что мне шибко не нравится э, демократическая, коррумпированная демократическая партия, которая не дает э, большому количеству людей, либерально настроенных, получить информацию правдивую. Вот, как бы поэтому. Потому что они такие, знаете, вот это фейк, э -э, улыбчивые лгуны. Вот улыбчивые лгуны И, конечно, я смотрела недавно, как Байден идет Я понимаю, я не знаю, сколько он еще протянет в таком состоянии В котором он находится И будет вот эта мадам под именем Камила Харрис Нашим президентом Чего я вообще не представляю, глядя на ее лицо И всегда хочется сказать молодым ребятам Которые меня окружают и поддерживают ее Ребята, того, что она вышла в кедах Это не значит, что этот человек с вами на одной волне этот человек коррумпированный, достаточно много расследований. Посмотрите, как она сажала людей за курение марихуаны, когда в Америке, я не знаю, кто здесь не курит марихуану, потому что это вообще здесь, как, я же говорю, как сигарету покурить. Это настолько здесь распространено. Поэтому я очень печалюсь по поводу этих цифр, но... Я надеюсь, что это просто предварительные цифры, а реальность будет другой. Все, ребята, пока-пока. Подписывайтесь обязательно на канал. И скажите, что вы думаете, что для России изменится, если победит Байден.